аудитория у нас с очередные убойные ночи UFC Fight Nights рассмотрим бой в приливном макарду в полутяжелом весе Никита Крылов против Пола Крейга Ах. Никита Крылов 30-летний достаточно опытный боец из России выступает в данном про моушене с 2013 года ну, правда был у него перерыв почти два года но потом он снова вернулся в ряды полутяжелого веса UFC Это что такое? Это универсальный боец атакующего стиля ведения боя. Обладает мощной стойкой. Может бороться с соперником. Джиу-джитсу также у него находится на достаточно высоком уровне. Ну, есть у него неплохое, в принципе, да, можно сказать, что есть у него неплохое кардио, проходил трехраундовые бои. Ну, правда, чередует крыло в промоушене победы с поражениями, но в оправдании можно сказать, что дерется он, в принципе, с топовой позиции на достаточно высоком уровне. Пол Крейг. Пол Крейг шотландец, который старше своего оппонента на 4 года. Основной упор в своих боях Крейг делает на джиу-джитсу, что закономерно, так как это его самая сильная сторона. Не могу сказать, что Крейг хорош в стойке, потому что ну, это далеко не так. Да и как борец не особо он впечатляет. Я бы сказал, что это больше похоже не на борьбу, а на затягивание в партер, чем где он завершает э, с помощью джиу-джитсу бои. Все свои поединки он закончил досрочно. Если это были победы, то они заканчивались сабмишными или техническими нокаутами на конвасе. Ну, а все поражения заканчивались для пола нокаутами. Кроме одного, когда он э, проиграл Джимми Круту с сабмишиным. Удушение сзади вроде там было. Ну, это говорит о том, что Крейг плохо держит удар и проигрывает хорошим ударником э, с динамитами в кулаках. Ну, Наверное, таким бойцам больше подходит название финишеры, нокаутеры. Пол Крейг и Никита Крылов имеют примерно... Одинаковые тропометрические данные, есть небольшое преимущество в размахе рук у Никиты Крылова, но тем не менее не особо оно там большое. Крейг будет уступать Никите в ударной технике однозначно, в этом аспекте бойцы находятся в принципе на разном уровне. Навыки в борьбе у Крылова тоже получше, чем у оппонента, но вот джиу-джитсу, думаю, у Крейга будет, наверное, посерьезнее, чем у Крылова. Ну и надо учитывать тот факт, что Пол Крейг, äh, проигрывая, может неожиданно удивить соперника, словив чем-нибудь наподобие гильотины или треугольника. С... Ну, короче, провести сабмишн. Видели мы это не раз, кстати. Например, в бою с Инкалаевым на последних секундах, с Джамалом Хиллом, ну там в начале боя, но тем не менее. Я не думаю, что Крылов будет рисковать и пытаться счастья в борьбе или партере. И узнавать там, черт джиу-джитсу лучше. Никите хватит навыков в, в, в ударке, чтобы перебить Крейга и удосрочить его в принципе. А навыков в борьбе у него достаточно, чтобы защищаться от переводов. Буду болеть однозначно за Крылова и поставлю на его досрочную победу с коэффициентом 2.5. Ну а тот, кто верит в Пола Крейга, может попробовать поставить на его победу с Аммишином и коэффициент на это 5. Ну, других вариантов развития боя я... Как-то не особо вижу. Но вы же оставляйте свои комментарии под видео. Естественно, подписывайтесь на канал. Стараюсь для вас делать лучшую аналитику. Ну, не лучшую аналитику. Ну, адекватную аналитику. Подбирать интересные коэффициенты. Все. Ставьте лайки. Давайте до следующего видео. Пока.